На мосты, дорогие мои, здесь читаю карты Трос любовью для тебя. Сегодня тема расклада: Как дела у загаданного вами человека и что у него на сердце? Перед вами будет четыре варианта. Выбирайте любовь. Можете посмотреть в принципе и на себя. Можете посмотреть на нескольких загаданных вами людей. Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто нас выбрал первый вариант, то давайте посмотрим, как дела у человека и что же у него на сердце. Значит, восьмерка мечей, дьявол, пятерка жезлов, семерочка пентаклей и туст. Пентакли. Возможно, ощущение некой ловушки у человека может присутствовать в жизни, но человек я не вижу, чтобы особо огорчался. Возможно, какое-то буйство, фонтан, ощущений и чувств человека присутствует в данный момент. Это я могу прям сразу, прям вот как-то... Это что у него на чувствах? Что на сердечке, хорошо, на сердечечке. На сердечке, я бы сказала, более-менее позитивно, более-менее хорошо. Возможно, какие-то бушуют несколько эмоций, прям э -э как-то вот ощущение того, что куда-то надо идти, что-то надо делать. Какое-то обуйство и немножечко тайфуну, но при этом целенаправленное и спокойного. Вот здесь, то есть, здесь человек, да, у него дела, ну, не особо возможно ахти. То есть, по общему я так понимаю, даже некоторым меркам. Но все таки человечек справляется, человечек умничка, и человечек старается даже спрогнозировать для себя что-то. Соответственно, вы, как сказать, там, взять взять, взять зерно по зернышку, взять что-то из разных ситуаций и, соответственно, ну, как опыт. И больше... После этого в других ситуациях либо это применять, либо это не делать. То есть здесь дела ну, не совсем так хорошо, как кажется. Возможно, дела были э, касаемо каких-то денег, недосдачи, возможно, у некоторых какие-то проблемы другие, я не исключаю. Либо какая-то не очень приятная ситуация с деньгами, возможно, какие-то Неприятности. Давайте так, неприятности. Обмана не вижу, но, возможно, кто-то без греша тут остался. Также я бы сказала, что, возможно, какие-то дела у каких-то дам, возможно, не получается так, как надо и так, как им хочется. Возможно, где-то идет ступор в делах, я не исключаю, тут по восьмерке честь дополнительными. Также, возможно, какие-то вещи просто именно в данный момент случились как-то особо не вовремя. То есть вот здесь немного хаоса, немного тайфуна вокруг, но при этом человек, я не думаю, что здесь отчаивается, человек... Стремится, человек желает все самое для себя лучшее, как бы ну, какая-то несгибаемая личность не знаю, кого вы тут загадали, не особо подгибается он под, под всякие обстоятельства. Он из этих обстоятельств делает себе ступеньки и идет дальше. Вот что, что, вот что самое интересное: как справляется тут человек с делами. Вот Есть ощущение уверенности, что все-таки с человеком все будет, все тип-топ, и макияж день ваш. Поэтому, дорогие мои, возможно, просто какой-то некое определенный сейчас этап важный жизненный происходит у этого человека. И у всех тех людей, кто именно загадал этот вариант. Очень жизненно важный этап. Возможно, он подходит к концу, но при этом за концом есть какое-то некоторое начало. Кстати, некоторые люди здесь тоже о начале думают, думают, думают, гадают, и что же будет, что же надо сделать. Поэтому здесь люди не отчаиваются, не сгибаемые личности. Возможно, немного тайфун присутствует на сердце, но также вот хвост пистолетом эти люди, поэтому... Но обстоятельства, возможно, складываются не совсем таким образом, который бы, ну, грубо говоря, бы хотелось самим людям да и вокруг этих людей. Другим людям по отношению к ним. Поэтому, дорогие мои, м -м -м, спасибо вам, то что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал второй вариант? Давайте посмотрим, как дела у человека и что на сердце. Значит, как дела у человека? В принципе, я бы сказала даже очень знатно хорошо. Но дело в том, то, что здесь семерка жезлов, семерка чаш, и четверочка чаш. Здесь человек могут, может подвержен быть депрессухам, возможно, каким-то своим мыслям, каким-то немножечко. Ощущение того, что я не чувствую какой-то какой почвы под ногами, что я немножко не уверен, либо не уверена в своих действиях. Здесь вот также и такие и дела. Почему у нас семерка чаш и примерно та же Вася, у нас на сердце? Здесь... Но здесь дела достаточно идут благоприятно. Возможно, просто что-то нереализованное у людей присутствует. Что именно это может как раз-таки затрагивать и их воспроизведение мира. Что здесь у нас семерочка чаши семерка семеркой жезлов. Что, в принципе, и на чувства это тоже может перекидываться, как раз таки оно и тут и перекинулось. Поэтому, дорогие мои, здесь, в принципе, все тип-топ макияж день ваш, по четверке жезлов, до да, по десятке. Но вот некоторые ощущения, я бы сказала, что здесь немного, ну, не ос а особо, давайте так, ощущение мировоззрение влияет на то, как для себя тут человек видит окружение. Почему? Все-таки человек у нас тут, возможно, таки очень сильно не уверен в какой-то определенной вещи, хотя здесь есть, присутствует надежда. Да, в принципе, чувство, ощущение, что на сердце неплохо. Не здесь, возможно, какие-то проекты, какие-то бизнес-идеи, возможно, какие-то дети, я не исключаю. Какие-то проекты лично для себя, выгорит, не выгорит, выйдет, не выйдет. То здесь, Но здесь также по семерке. Здесь я не исключаю, что загадали очень сильно интересную творческую личность, потому что здесь она творческая в любом, в любом каком-то ипостасе. Здесь творческие, но... Такие ощущения немного переменчивые. Это вроде хорошо, то вроде не очень, но на сердце определенные какие-то планы и свершения, которые человек хочет для себя сделать, свершить. Возможно, что-то надо в жизни человека как-то что-то поделать. Да, Где-то где искать некоторое равновесие, дабы успеть это, успеть то и тому подобное. И это немного тревожит человека. То есть не в такой там, большой попе, грубо говоря, по ощущениям. Но все таки ощущение некоторой тревоги и ощущение, возможно, даже немножечко бесили здесь просто в человечке присутствует, что может влиять и как раз-таки то, как человек относится. Я не исключаю, что здесь, возможно, даже внешние факторы, которые не дают какой-то особой почвы под ногами, но у человека достаточно благотворно идут дела, но есть какие-то вещи, которые хотелось бы человеку, чтобы, возможно, шли иначе, либо было немного по-другому. Это ощущение не особо... Это вот как колыхание ветра в поле, чуть-чуть. Вот поколыхалось деревце, вот примерно то же самое, немного вот такое ощущение неуверенности. То есть здесь не, не в депрессии, сразу говорю, не в депрессии, неплохо. Здесь вот такое ощущение немного неуверенности, как оно что будет. Вот, ну, как, ну так дела, я бы сказала, даже очень нормально, но, возможно, есть какие-то вещи, которые человек не знает, как оно будет на самом деле. Как-то в оппозиции человек стоит. Либо в каких-то своих, возможно, планах, желаниях и тому подобное. А, возможно, кто-то на диете. Я не исключаю кто-то, если на диете. Ладненько, давайте совет, подсказка, кому это надо и кому это необходимо. Вот, все-таки, какую общую некоторую подсказку я здесь все-таки у нас. Вытянула. К Кому как? Здесь у нас король чаш, рыцарь, Ча, рыцарь жезлов, тройка жезлов и десяточка чаш. Дорогие мои, у кого-то здесь получится даже больше, чем вы на то рассчитывали. У нас еще колесница со смертишкой и тузом пентаклей. Поэтому, это какие-то, я бы сказала, возможно, для некоторых для людей, которые как раз-таки на себя загадали: это некоторые ухабы и, соответственно, некоторые. Ваши желания, мечты, они могут очень сильно осуществиться. Совсем-совсем они для вас близко. Если что, не переживайте. Вот. Для некоторых людей, если, да, если вы загадываете на близлежащего человека, то ваша какая-то некоторая поддержка, возможно, там амбразура, да, «Галь, ну хоры тебе страдать! Галь, давай погнали в магазин!» То есть вот здесь некоторая поддержка, но и при этом зажигалка от кого-то очень сильно требуется. Если вы как раз-таки такая личность, и если вы загадывали на подругу, на сестру, на брата и тому подобное, то некоторая зажигалка и поддержка тут человеку-таки очень нужна, чтобы немножечко какие-то его возможные действия, либо его мировоззрение немножечко подправить, дабы, чтобы он... Смотри, смотрел ярче, видел больше. <с> Давайте скажем так. Хорошая позиция на самом деле, даже кто бы тут ничего не говорил. Правда. Некоторые есть тут и успехи, будут и ожидания, в принципе, оправданы. Но при этом, возможно, даже если у вас, даже не если, здесь э на пути у людей может сыграть то, что у вас по колеснице по смерти и по тузу пентаклей э, прибудут какие-то шансы, о которых вы даже не задумывались и которых не было в проекте. Вот я бы могла бы сказать немного еще такой момент. То есть у кого-то, если какие-то ожидания, хотелки, они совершатся, но если... В принципе, на пути могут еще и встретиться дополнительные бонусы, о которых вы даже не думали и даже не предполагали, что они будут. Это вот все-таки по колеснице, посмотрите, что за Пентакли я бы хотела бы сказать. Поэтому спасибо вам. Позитивный расклад, очень даже сильно интересный, поэтому не переживайте. Все у вас будет класс, все у вас будет замечательно и хорошо. Все-таки у вас такое интересное сочетание карт устремленное. И даже если кто на себя смотрит, либо кто на близкого человека, либо кто на далеком. Поэтому, если кому-то поддержка зажигалка, да, если вы являетесь таким человеком, возможно, надо как-то послушать, выслушать и дать какую-то ваше, возможно, вот знаешь, вдохновить человека тоже здесь, я бы сказала, был бы не против. Поэтому спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал третий вариант? Давайте посмотрим, как дела у человека, что на сердце. А, Другие люди. Люди на Давайте посмотрим. Значит, как дела? Девятка жезл. <как> <как> Рыцарь чаш. А, мир. А справедливость. И тройка пентаклей. Возможно, какие-то презенты. Презенты, возможно, какие-то человек мог недавно получить, либо, возможно, одобрение какое-то. Но здесь, я бы сказала, дела очень даже налада идут. И, в принципе, здесь, возможно, ощущение пожинания некоторых своих плодов тут может идти. То есть человек верит в свои силы, человек идет дальше. У человека дела, в принципе, по его мнению превосходно. Идет все как надо, идет все отлично. Все, что надо, он делает То есть по девятке жезлов можно сказать Ну какого фига ты зачем такое говоришь? Но здесь с рыцарем чаш и со справедливостью Я бы сказала, что здесь человек осознает, что возможно сил порой на что-то не хватает Но при этом делает так, чтобы дела шли хорошо Вот и с этим человеком вообще я советую не спорить <смех> Потому что на сердце у нас тоже там восьмерочка, чаш тоже где-то уж пришла но при этом человек все понимает, как он делает, как он действует и к чему он идет. Кто-то хочет халявки, если что, у некоторых видать это видать немножко, немножко, немножко полегче бы путь, все было бы отлично, шикарно. Человек просто не заостряет внимание здесь на негативе, не заостряет внимание на проблемах. Возможно либо дела, либо какое-то его вдохновленное настроение и некоторое ощущение кайфа здесь присутствует. То есть здесь, здесь присутствует какая-то дичь. Да, она тут в двух картах, и, соответственно, здесь есть. Это человек все прекрасно понимает. То есть это не без мозгов. Человек живет, поверьте, если вы на кого-то загадали. Нет, человек все понимает, но человек какой-то воодушевленный сейчас. Воодушевленный, приятный, как-то все здесь классно что на сердце если у кого дама присутствует так если у кого-то дама что дама если дам что на сердце то сама у себя на сердце возможно даже свои дела здесь я не буду заострять на тему основа отношений это немножко не про это но здесь что на сердце. Возможно, какие-то победы, какие-то, возможно, что-то, что какое-то творчество. Также, возможно, где-то человек что-то мастерит и при этом что-то сам. То есть человек здесь стремится к чему-то, что-то делает, и как-то модернизируется, и каждый то ли день, то ли утро, то ли вечер работает, либо учится. То есть здесь как-то повышение квалификации. Здесь дела на сердце, дела и его, возможно, деятельность, то, чем он занимается, и определенный момент ощущения роста и победы в его свершениях, либо в ее свершениях. Здесь, кстати, толкает человека все-таки, да, есть ощущение какого-то привкуса, неприятности, но человек на это не обращает внимания, потому что здесь дело время потехи час. Вот. Поэтому, в принципе, на сердце все окей, возможно, что-то огорчает, возможно, какие-то дела не совсем так проходят, но при этом человек не особо на этом делает большой акцент, а от этого скачет в определенное для себя благо. Возможно, также кто-то здесь что-то собирается заканчивать, то есть заканчивать и хорошо прощаться. Я не говорю, что с вами, пожалуйста, давайте не про отношения, давайте вот не про это. Здесь очки, вот, все то здесь троечка пентаклей, поэтому я бы не сказала, что здесь отношения-то у нас как раз-таки речь. Возможно, здесь деньги, финансы, бизнес и работа, что к чему-то может здесь подходить к концу, либо также но ну, имеет э, последующее продолжение. Поэтому, дорогие мои, здесь дела все хорошо, все стабильно, все гладко. Есть. Те вещи которые человека тревожат но он акцента здесь не делает и здесь нету такого чтобы а все ужас кошмар нет как раз таки вот этого ага но ну это меня подождет я вот этим сейчас займусь и все это решу короче вот, вот здесь вот какой-то именно Ваш человечек такой интересный, что, в принципе, да, у него, возможно, что-то накопилось, возможно, что-то какие-то есть вещи, которые, да, возможно, что-то не получается, но мне это не мешает совершенствоваться, мне это не совершает, мне это не мешает идти дальше, мне это не мешает идти по жизни. Вот здесь человек какого-то такого беспристрастного мнения ко всему, поэтому, если что, здесь правда здесь у кого-то одохтворен человек, у кого-то какими-то вещами такими благими, благими занимается, но все-таки порой царю чашек по миру, по справедливость какие-то благие его, знаешь, дела нужные, необходимые, поэтому баклуша, я же не вижу, чтобы баклуши кто-то здесь ронял,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 на сердце не скажу что кто-то здесь страдает на самом деле дела у всех вроде как норм идут и у этого варианта также у нас рыцарь пентаклей умеренность э -э -э, императрица рыцарь жезлов и троечка жезлов дорогие мои дела идут обстоят спокойно равномеренно Плавно. Возможно, какие-то какой-то э, рост каких-то проектов, э, либо какие-то свершения, возможно, свидания, возможно, встречи тут у человека. То есть здесь рост чего-то в каком-то его направлении, который человек выбрал для себя, здесь присутствует. Но дело в том, то, что здесь может как-то очень сильно спокойно... Вот, это как тихая гавань. Вот то же самое. Но здесь вот именно ощущение роста. То есть немного оно, я бы сказала, противоречит, но не совсем. Но дела достаточно хорошо плодотворно идут. Возможно, у человека присутствует какой-то план, либо какое-то свершение. Он плодотворно идет к своей цели. Он плодотворно ее выполняет. Тоже там работу, либо те же в отношениях. Он спокойно, умеренно идет э, к своим каким-то желаниям, мечтам и тому подобное. Возможно, также немножечко хочется побунтовать человечку. Это тоже может, кстати, здесь показано быть. Здесь у нас видите. Очень сильно зажженная, как раз-таки, троечка жезлов и рыцарей жезлов и здесь умеренность. Возможно, человек идет, ведет какое-то ощущение двойной жизни. Я не исключаю. Ну, смотрите, грубо говоря, зелено-зелено-красно-красное ощущение. Возможно, также здесь идет ощущение плодотворной работы, активный, но да? и при этом медленно, которое просто делается. Также здесь присутствует огонь и, и зеленый цвет все-таки, что, в принципе, дает очень даже хороший результат в жизни. Возможно, также некоторые плоды человек уже пожинает и достаточно давно, я бы сказала. Поэтому здесь дела плодотворны. здесь есть огонь, здесь есть страсть, возможно, иногда перебивает ощущение того, что все как-то муторно, притерно и тому подобное. Это может происходить, не думаю, что у всех. Но все же я не исключаю Что же на сердце человека На сердце человека либо влюбленность Либо дети, либо женщина Либо также женщина Если женщина, то сама на своем сердце Но как-то неспокойно Как-то тяжеловато Как-то ощущение Что здесь Здесь неспокойно на сердце вот, Прям вот дико неспокойно. Дико как-то тяжело, возможно, есть переживания, возможно, есть скука, есть скучание. Хочется кого-то увидеть, пощупать, потрогать. То есть, вот здесь вот какое-то ощущение вот правда тяжести и не особо в некоторой степени удовлетворенности. По отношению, возможно, к другим людям, либо к детям, либо возможно, во внимании. То есть здесь и тоже может проигрываться. Здесь ощущение потребности в чем то Ну и как-то, возможно, просто человечку немного тяжеловато справляться именно эмоционально, на эмоциональном фоне. Возможно, просто сейчас эмоциональный фон немножечко шалит. На фоне того, что надо что-то делать, надо очень много сил вкладывать. и силы-то эти очень сильно плодотворны для человека. Что мы видим? Красно-синяя, да, теперь. И в одной из всей стороне, видите, красиво как. И, в принципе, кстати, по... Ну ладно, это я в ТикТок выложу. Все. А... и, соответственно, дорогие дамы, мужчины, женщины и тому подобное, здесь тяжеловато на сердце. Возможно, есть какое-то ощущение времени касаемо либо женщин, либо касаемо э, тех вещей, либо тех людей, э, с кем он эмоционально связан. Либо она эмоционально связана. Возможно, она переживает за себя, за своих детей, эм, за свои какие-то эм, проекты. Также здесь может о чем то новом говориться. Ну, здесь как-то тяжеловато на сердечке. Внуки. У кого внуки, у того внуки, дорогие нам да, мужчины. Вот, у кого кто-то здесь переживает о своих внуках. Очень сильно тяжеловато. Поэтому, вот, короче, как-то. Так, э -э -э, я думаю, что здесь, в принципе, совет-то не нужен. Два, давайте совет все равно, ну как-то, ну тяжесть, ну как-то. Давайте совет, общая подсказка, совет для людей, ну все-таки. Да, проявляйте побольше благоразумия не ставьте никаких точек проявляйте мир по отношению к другим людям да и к себе возьмите свои также эмоции немножечко под контроль у вас все хорошо у вас все стабильно у вас все круто, у вас замечательно демонстрируйте свои любобильные качества окружающих но при этом не то что тяжесть заткните куда-то нет просто возьмите под контроль свои ощущения дабы вести плодотворную деятельность. Вот я к чему. Не забивайте на что-либо болт, пожалуйста, не заканчивайте чего-либо резко. Возможно, здесь следует что-то подождать. Поэтому спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. И спасибо всем тем, кто досмотрел и спонсорам. Спасибо большое всем лайки, которые поставят. И которые подпишутся на канал и тому подобное. Поэтому огромное. Давайте отдельно все-таки о спонсорах. Спасибо им, то, что они спонсируют канал, остаются вместе с нами. И я желаю вам всего самого наилучшего. Ваши читающие таро с любовью для тебя. Пока-пока.